Всем привет! С тобой Алена Лидвейкина. Приготовься смотреть выпуск самых летних и ярких новостей от команды «Универ Ньюз». Смотри сегодня. Конвейер уникальных проектов. Завершился Всероссийский молодежный образовательный форум. Учиться можно в любое время суток. Как прошел ночной резонанс в КФУ. 7 июля состоялся заключительный в этом учебном году ученый совет Казанского федерального университета. На заседании подвели итоги прошедшего учебного года, наградили заслуженных сотрудников университета и обсудили вопросы, касающиеся следующего учебного года. Подробнее о прошедшем ученом совете узнаешь в следующем выпуске. А мы продолжаем. Казанский федеральный университет продолжает гостеприимно встречать гостей из разных стран. На этот раз университет посетил посол Республики Индонезия. Казанский федеральный университет продолжает гостеприимно встречать гостей из разных стран. На этот раз университет посетил посол Республики Индонезия. 7 июля в Казанском федеральном университете состоялся визит посла Республики Индонезии Махмада Фахита Суприяди.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 Завершилась первая смена форума творческой молодежи Таврида. В Красочный Крым приехали молодые композиторы, музыканты, хореографы со всех регионов России. По итогам смены 24 участника стали победителями грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Среди них магистрант КФУ и телеведущая нашего канала «Универсмотри» Гульфия Мутугулина.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 В Институте физики КФУ прошел второй вечер науки в рамках проекта «Про наука в КФУ». Организаторы назвали его «Ночной резонанс» и посвятили точным наукам. Далее смотрите сюжет о физических экспериментах, научных интерактивах и образовательных тусовках. Казанский федеральный вновь распахнул свои двери для всех, интересующихся основами различных наук. На этот раз про науку в подготовил для всех своих слушателей лектори по естественным наукам и IT-технологиям.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 На этом у меня все. Больше улыбок, ярких событий и хорошего настроения на все лето. Пока-пока!